Чья? моя подпись? Ну, это губ... же не мое постановление. Ну, а чье? Губернатора? Губернатора. Так. А где ее подпись? У нее, видимо, в кабинете на регионале. Да? Серьезно? Да. Ставишь видеокамеру сверху высокого разрешения. У них есть. Ну. И все. И срисовываешь паспортные данные. 5-6 микрозаймов, короче, это. У, -у, у людей с, это, с, карты, с карточек списывают деньги. Они, они пытаются выяснить, почему. Оказывается, на них были оформлены микрозаймы. Вот что делают. Все, поехали. Чу че, оформлять, чу. Пиши. В нашем заведении можно сели только с QR-кодом. А стоять. QR-коды продать можете. Так это же медицинская тайна, разглашение персональных данных. Губернатор. Такой должности нет. Это не документ, подписи нет. Печать не гербова. Никем не подписаны. Почему? Ее подпись стоит, Где? Покажите. Вы понимаете, как нас дурят? В окно посмотреть. Это же безоплатно. Ничего нам от вас не надо. Мы просто хотим посидеть, посмотреть на хороший вид. Послушайте. Есть еще три опасных вещества. Это ПГМГ, АДБАХ и АДБАХ. Заставляет верить во все это. Да, я понимаю. Ну вы сами задумайтесь просто, девчонки. Вы отказываетесь на да? Не Необоснованно. Что мне с вами сделать? Понятие почти. Это понятно, но... Почему я должна показывать свой паспорт? Вы из полиции? Может, документы на веревку еще повесить с собой? Заметь, про маски уже ничего не говорят. Отказ в службе, нарушает мои права потребителя. Самоуправствует. Самоуправствует, да? Налоговая, полиция, администрация. Это они просто... просто сейчас в шоке сидят и смотрят, и думают, ни хрена себе, второй, второй этот появился правозащитник. Мы ну, уже тут полтора часа. Ну да. Все. Иисус пришел, все. Борода это сила. А че ждать? Полтора часа уже прошло. Ну как, как бы так. Ну вот так. А как иначе? А что это? QR-код. Мне нужен QR-код о вакцинации. А? -код а вакцинации. там же написано все. Ну, почитайте. Второе для высшего постановления о том, что в нашем заведении можно сесть только с QR-кодом, методом пцр тесту и документом Ну, так я же вам личности. подъявил. А стоять? Вот стоять можно? Вот QR-код о вакцинации. Да, мы можем продать без QR-кода. QR-коды продать можете? Десерт или кофе, но можно сделать в обрезки вверху. А просто посидеть? Чтобы посидеть, нужно вверхоть и отцеление личности. Или нет. Так это же медицинская тайна разглашение персональных данных. Это постановление написано в общей книге. А, обязательно. Важно показать постановление. Постановление ниже закона. А ну покажите Я постановление. Да. У вас есть постановление? Да, покажите, пожалуйста. Надо. губернатор такой должности нет Вы в курсе так вести запрет на допуск совершеннолетних граждан так мы не граждане без предъявления документа мы встречались расти Так, ну это не документ, подписи нет, печать не гербовая. Это выдавая руководство, мы работаем для ага. меня. А из руководства есть кто-то? Я... Копия это никем нет. Где на компьютере распечатали просто? Копия ничего нет. Ну, ни, ни подписи, ничего нет. Копия кем не заверена. Где хранится оригинал, не написано. А что такое? Ября. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. А вы Сейчас кто? Я могу помочь, менеджер Ага. А нам говорят, что нельзя посидеть просто. В каком смысле? Ну, нам говорят, какой-то код показать. Да, QR-код обязательно нужен и любой документ, удостоверяющий личность. На основании вот этого да. распоряжения? Да. Точнее, постановления. Вот смотрите, девушка, это не является нормативным правовым актом, это копия просто, никем не подписано, нету подписи. Реквизиты все необходимые вы можете запросить лично губернатора написать. Так мы запрашиваем. Это опубликованная копия, естественно. Для ознакомления официальная для ну, этого... если это копия то будьте добры заверьте собственноручно напишите фамилию и да. Нам в суд допустим надо подать на кого ну, а губернатора мы не подадим так как она ответственности не несет подписи нету не подписано подпишите вы тогда почему ее подпись стоит Просто где? На покажите? А это копия, же копия. Это а, копия ну, с оригинала же, копия с оригинала должна быть ну а да. где подпись Чья моя подпись? Это же не мое постановление. А чье, губернатора? Губернатора. Так, а где ее подпись? У нее, видимо, в кабинете на. Да, серьезно? Но я с ней дважды разговаривал, ничего у нее нет, и нигде ни разу не видел подпись. Вы понимаете, как нас дулят? Сложно сказать. Девчонки, я вам по человечески без всяких скандалов, без публикаций вот поясняю, да? Вот год назад вот такие маски заставляли носить на. Вот посмотрите, похоже на ваши, да? Да. Вот, пропитана диоксидом титана. Ну, чтобы обеззаразить якобы. А если почитать в интернете, в Южной Корее в 2005 году была эпидемия, связанная именно с диоксидом титана. И выяснили, что у них такая же смертность была, именно из-за... этого. Т... Выяснили, что именно диоксид титана вызывает... От... Как только запретили, сразу все прекратилось. Вот посмотрите на себя и задумайте, что вы носите и как вы носите. Если и заставляют, то носите свое... Хорошо. Вот по-человечески вам говорю. Откуда это Хорошо. все? Спасибо. И вот через такие бумажки заставляет других это все делать. Ну, у нас, к сожалению, руководство стало работать не... по этому представлению. Вы, вы мне скажите, мы можем посидеть, чтобы у вас не было проблем? Только если у есть подвод, либо медоклад. Нет, ну, нет. Тогда только на вынос можно вам ждать, к сожалению. Так, и что? А если нет, это... Ну просто пройдем и будем сидеть. Что будет? Ну, просто сидеть? Не обслуживая да? вас? Да. хотите просто посидеть? Да. да. Эм... В окно посмотреть. Это же безоплатно. Мы тихо, тихонечко, полчаса посидим и идем. Вообще, по идее, как я поняла, насколько я поняла правильно, угу. э... Наверное, нельзя, но я могу уточнить у нашей управляющей. Я знаю точно, что в обсуждении мы вам обязаны сказать, что приготовить лептики и десерты и так -то далее. Только нам нужно. Ну вот смотрите, мы уже тут стоим без QR-кода и um, ja, общаемся 10, 10, 10 минут. Ja, То же самое, мы там посидим и все. Ничего нам от вас не надо, мы просто хотим посидеть, посмотреть на хороший вид. Города Саргута. Я сейчас уточним Уточните, пожалуйста. уточню не возражаете. Благодарствую. И то же самое с антисептиками. Почитайте, вот если у вас есть, да, где-то стоят антисептики. У вас должны быть вот этот, да? Вот этот? Вот антисептик. Вот смотрите, они его специально затирают, ни состав, ничего не видно. Но если почитать состав, есть еще три опасных вещества. Это ПГМГ, Адбах и Адбах. То же самое. Я понимаю, у вас работа, у вас там, я не знаю, может кредиты уже понабрали, Среди ипотеки. Не вызывает. И, и даже, даже разбьтся вкусную Вот так легко и просто, вот через такие вот филькиные грамоты, все население заставляет верить во все это. Без подписи. Ну вот посмотрите, где тут подпись. Я вот где вы не ли спрашивал, ли да, я понимаю, ну вы сами задумайтесь просто, девчонки. Я был и в судах, и в прокуратуре, и в МВД, и в Следственном комитете. Вы, на сайтах, они имеют силу. Этот с сайта. Совершенно верно, это просто набор цифр. Ну даже если и он там есть подпись. с подписью, да, Нет. а где здесь-то подпись? Нету ничего. Серьезно? А у нас есть ответ Минюста, что все, что публиковано в интернете, не несет правовых последствий и носит рекомендательный характер. Вот так. А вам это известно на основании чего-то? У вас есть ответ от Минюста или что? У нас есть. У нас есть официальный документ, который говорит, что все, что публиковано в интернете, не несет правовой характер. Только бумажный носитель. Плюс статья ГК, гражданский кодекс, статья 161. Любые сделки между лицом и гражданами совершаются в простой письменной форме. Вот она, простая письменная форма. Никем не заверена, Печати нет, не прошита. Где находится копия, не написано. Копия верна, отсутствует. Подпись должностного лица тоже отсутствует. Плотите. Пожалуйста, здесь Один а, мемикридор. На когда... беду да. 300. Один раф с рафинцем, пожалуйста. Как же вы каталибудисты, вы идите. Может быть, ваш кем-то в тренинг личности. У меня даже не надо, в городской больнице был. Тоже медикал. В городской больнице? В городской больнице было. и ну Смотрю, девушка очень часто антисептиком пользуется. Mm -hmm. ну, именно теми, которые в ней... Я говорю, так вы, ну, пояснила я это все, сказал, говорю, так вы, говорю, возьмите вот такой же, возьмите баночку, купите свои собственные, возможно, там разные размеры, маленькие есть, налейте свои, свой, свой собственный литисепик, ну, то есть, да. у нас просто баночка стоит мы подоблеваем свой интисепте а вы состав знаете да что там нет баха рыба км вот, вот, вот проверьте посмотрите вот я после того как посоветовал медику я на следующий день включаю, а она уже со, со своим кончиком и в своей собственной маски понимаете она прекрасно поняла о чем я говорю так ну я пока там подожди так если не когда Обслуживаем. Мы же не обслуживаемся просто сидим. Случаемзыковые разрешения еще спрашиваю. Честно, если имею пропуск, А на вынос же можно, да, у вас что-то заказывали? На вынос да. Это мороженое или просто так выглядит? как съесть? Это пудель-мороженка, а так сможем только на выносом столе поставить. А вот я заказываю на вынос. Сидите, пожалуйста, слушайте без перекутона. А если вы нам очень долго будете готовить? Ну, он сделано очень быстро, у нас же все готово подносит. Ну, надо быстро, а мы потом еще чуть-чуть посидим. Нельзя, к сожалению, я позвонила в правящий, и все уточнила, а она сказала, что, к сожалению, не можно. Хорошо, да. тогда, тогда я сейчас подумаю, что я, что я возьму на вынос, потому что очень много всего, я, я пока подумаю. Хорошо? Благодарю, что отказали. Что-то он видит сразу. Сколько примерно вам времени понадобится для того, чтобы определиться с выбором? Не знаю. Сначала надо обсудить. А Двой вот день. все там на это, на вынос. Включается. Да. Да? Да. Я да. вас мужчина. Все напитки, все беседки. Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, нам Что тут отказывают, дед? даже посидеть не дают. Да? Но. Сижу не без пирокода, либо на выходе. И в этом еще не можно. Только на что мы с вами сделать на статье? Понятие почти? <свят> Нет, это понятно, но чтобы, допустим, отказать, вы должны на что-то сохваться. Да, на постановление губернатора. А вы в курсе? Ну вы можете показать бумагу? Мне <свят> показывали, не подписаны. <свят> а -а -а вы 10-й смотрели. Правила торговли. Ну... Я не обираюсь. Ну здесь. вот смотрите, Анастасия, да? Я вот сейчас на данный момент являюсь представителем общественной организации по право права Вы сейчас на данный момент совершаете преступление. Uh -huh. Вы Нет. Uh -huh. Вот это я ну, вам ну, говорю. Давай по-человечески пока то без <laughs> Я вам предлагаю без всяких эсцессов обслужить нас. И как бы на этом у нас диалог закончится чем мы нарушаем ваши правила? Вы нарушаете, во-первых, вы... Вот, кстати, правила торговли, которые у вас есть, да? Все, вот, открываем, статью все это. Вы отказываетесь на да? услуги? Да? Не обоснованно. Почему обоснованно? Да. Чем? В рамках профилактики эпидемии и так далее. А у вас есть документ, времени? что на данной территории есть а, угроза эпидемиологии документы. Вот у меня есть постановление. и вот, мы, мы руководствуемся да, мы в, своей работой. Все ясно. Постановление губернатора намного ниже, чем закон. Вот читаем правила торговли. Свежее. Смотрите. Внесение ограничений и запретов на продажу товаров допускается только в случаях предусмотренных федеральным законом. Восстановление? Федеральный закон говорит о том, что закон. у нас э, органы самоуправления наши имеют право выпускать различные нет, законы. Нет. Вы, вы в курсе, что, тому, что органы местного самоуправления и не... здоровья Посмотри, а, Анастасия, я вам разъясняю... Ну, скажем так, что а, органы местного самоуправления не являются законодательной властью, они являются исполнительной властью, они не могут издавать законы и постановления, понимаете? Это один момент. Второй момент. Данное постановление никем не подписано, не имеет мастичной печати, понимаете? В десятом пункте там четко и ясно прописано, что данный документ имеет силу после его подписания. Он находится на официальном сайте, в открытом доступе, понимаете, да, неподписанным. Да. И является юридически... Он а, может быть опубликован вот, на официальном вот, посмотри, сайте Вы послушайте меня. Называется это публичная оферта. Все ее могут принимать, могут не принимать. Это называется акцептировать. Понимаете, нет? Я ее не, ацепти, не акцептирую, я ее не подписываю, я ее отвергаю. Понимаете меня? Я понимаю, но наше руководство, оно вот, ее вот принимает. Это. это ваше руководство. Во-первых, ваше руководство, Анастасия, оказывает в нее услуги. Чем? Чем? Нарушает законодательство это. правило торговли раз, то есть это закон. Это, не это, это основной закон, скажем так. Это один момент. Есть закон о защите прав потребителей. Там есть такой пункт 14.8 о защите прав потребителей. Вы отказываетесь нас свой Как юридическое лицо, смотрите, на основании того, что я сейчас сделаю в э, вашей книге жалобу, отметочку, чтобы отказать, потом мне не надо будет писать претензию и так далее, там ждать 15 дней, я сразу могу записать исковое заявление, поверьте, это мне не составит труда, потому что существуют болванки, подставить плюс-минус и направить это в суд. Это один момент. Второй момент. Я могу даже вызвать сейчас наряд, да, и наряд на месте может оформить протокол по нарушению. Понимаете? Нет? Что мы будем делать с вами? Я не знаю. Сейчас я вот, допустим, вам представляю. Смотрите. Ну, просто это грозит юридическому лицу кафешке штрафом 300 30 тысяч. Это как минимум. Но это уже ответственность самого юридического лица. Они приняли такое решение, что они будут... Нет, том, я, это, ремонт, это, это, нет к вам-то, конечно, вопросов никаких нет. Я вам просто озвучиваю то, что кто я такой, что такое. Вот посмотрите. То есть это доверие. От юридического лица. То есть я представляю общественную что? организацию по защите прав от людей. Да, вы можете Понимаете? направить свою жалобу. Я не буду, на буду жаловаться. В суд можете Нет. пожаловаться. Посмотрите, мне достаточно. Вот. Анастасия. Вы мне отказываете в услуги. Да. Я могу увидеть вашего начальства, руководителя. Есть у вас только старший. Сейчас никого на месте нету, кроме меня, самой старшей. Вы самая старшая, да? да? Тогда предоставьте нам книгу жалоб и предложения, мы сделаем отметку. Да, конечно. Ждем. Ну, как, как бы так. Ну, так. А как иначе? У них там в постановлении написано, кроме случаев заказов на вынос. Поэтому я схитрел немножко, я говорю, я хочу сделать на вынос. Она говорит, сейчас мы вам быстро сделаем. Я говорю, а вы можете медленно сделать, чтобы мы тут подольше посидели? Она говорит, нет, мы вам быстро сделаем. Я говорю, ну хорошо, тогда я подумаю. И мы сидим, она подходит, говорит, а вы долго думать будете? Видишь, как изгаляется. Протокол на миссия составляется. Ну, вообще... Если по закону, я могу вызвать наряд и он да. на месте может да. оформить Нет, вот общественная организация Ну, вот допустим, смотри, смотри Я вот сейчас дофиксирую, это в принципе, ну, то есть по законодательству я должен э, выставить претензию предприятию да? угу. То есть это в бумаге, надо потом ждать ответ э, Сейчас достаточно вот зафиксировать да, нарушение. И этого, в принципе, достаточно. То есть я уже а, сделаю, допустим, фото или видеофиксацию данного да, нарушения и могу составить иски сразу обратиться в суд. И, соответственно, суд уже вынесет решение. На основании решения будет вынесено штрафные санкции предприятию ну, давай напишу И давайте пишите потом вы... выявите, тогда... так что писать от персоны или от гражданина от гражданин, зачем? книга отзыв предложение было чи чиглисты чиглин чиглин Номенование ну, торговой организации, по-английски почему-то. Чиглинцева. А, это ИП Чиглинцева. Так она должна знать реквизиты получать этого юридического лица. Ну, а вот они, у тут у есть. должен быть. Это индивидуальный предприниматель. О, грипп, вот он написан. Фотографировали. Вон а. уже и истребовали паспорт. Почему я должна по... Показывай свой паспорт. Вы из полиции? Может, документы на веревку еще повесить с собой? Не, ну, он, Отвратительно он все, как, вы, как вы себя ведете. Нет, так-то понятно. Как бы... Слушай, ну, телефон оставлен. Женщина, можно позвонить. Доставите да, свой ход. Вот. Сейчас нет, будем писать. Ой, а, затрудняюсь а, ответить. Просто если в чем, течение 3 минут не покините помещение, мне придется возить полицию. А в связи мы... с чем? В связи с тем, что вы отказываетесь. Вот, смотрите, а мы не Анастасия, отказываемся, мы сейчас Анастасия, заполним. Анастасия, спасибо. Мы не отказываемся, мы же если, вот... Если вы сейчас выберете политику, да, мы, скажем так, обоснуем свое действие, да, а вы можете попасть за ложный выбор. Хорошо. Я вас как бы так... Вот Информирую. Что? Я вас тоже информирую. 2-3 минуты и я вас. Спасибо большое за внимание. Хорошо. Все, поехали. Что он будет делать? что что, оформлять, что? Пиши. Заметь, про маски уже ничего не говорят. Я вообще могу сейчас прямой эфир выйти. Они нас что по код спрашивают, да? 147-ое, да, там, постановление? Так, 148 угу. Так, смотри, <coughs> что написал. Угу. Так, пришел в кафе купить на вынос э, пирожное. Заведующая залом отказала в обслуживании, сославшись на некое постановление 148, никаким не подписанное в виде копии, никаким не заверено, нет печати не прошита, не пронумеровано, нет подписи, копии верна. Нет, подписи, где хранится оригинал. Заведующая Анастасия проигнорировала норму права статьи 10 правил торговли. Нар... Нарушен ГОСТ. Так, Кто? За... ГОСТ, ГОСТ да. Где нарушен ГОСТ? Постановление? Именно а, постановление. На, на представленном, постанов... представленном ага. постановлении губернатора. Отказ обслуживания нарушает мои права потребителя. Совершенно верно. Они даже по постановлению не правы, потому что я на заказ хочу за это сделать. Дело в том, что я вообще не понимаю. Тут, тут происходят какие-то такие вещи, какой-то сплошной загадок. Самоуправствовать. Ну, все же прекрасно понимают. Во-первых, печати нет. Ой, герб должен быть цветной. Чем регламентировать? ГОСТом. Тоже ГОСТ есть? Да. Ну, вот, когда вот документ тебе дают, да, <coughs> а, скажем так, без подписи, да, о, вернее, без печати, без... А, если без мастичной печати, то достаточно вот цветного герба, да. Mm -hmm. И... Но роспись в любом случае должна Лица. С расшифровкой. Ну, это понятно. Ну кто, как бы это вот, вот, вот. Понимаешь, Константин, всем это понятно, да? И никто это не может осознать или принять. Ну я же суд прихожу, у меня где-то какой-то закорючки нету, мне сразу говорят, иди отсюда, понимаешь? Mm -hmm. мне, я говорю, чтобы успеть. Вызвали? Нет. А, Если вызвали, вызвали нет. давай дождемся. Анастасия, да? Анастасия, да? да? да? Что она вызвала? Нет. Да, Точните, да. пожалуйста. Нам ждать или а мы ждать можете... можем идти? А что они это? Так, я прямой эфир включил. Хорошо. Ну, говорят, вызвали, я прямой эфир включил. Поэтому очень аккуратно каждый из так, народ, всем привет. Начинаем прямой эфир из кафешки «Белла». Блин, как она называется? Короче, кафешка «Белла» на втором этаже «Новый мир». Город пургут проспект Момсомольский. Какой адрес? Не помните? Дом. Ну, в общем, из этой кафешки я... мы зашли. Я хотел заказать еду на вынос, то есть на заказ. Мне сказали, что... Нужен какой-то нужно паспорт показать. Я спросил, на каком основании сказали, что это постановление 148. Сейчас я вам покажу. Да, ну так, есть уголовок руководителя. Есть. Это которое послали. «Не прошито, не пронумерованно, кроме, за исключением, организации услуг общества питания на вынос». То есть даже по этому постановлению нету справедливости. Так, ну, как всегда видим, да, со дня подписания, подписи нет, ГОСТа не соответствует, не пронумерована, копия верна, нету, никем не заверена, где находится оригинал, нету, ГОСТу вот этому не соответствует». Да, да, да, да, Ни подписи, ни печати соответствующим ГОСТу, Ничего нету. Нам сказали, что. гер должен быть в цвете. Ну да. Не вообще такой должности, как губернатор некий. Есть глава, глава администрации. Ну вот сказали, вызвали полицию. Не пояснили, чем мы тут нарушаем, но сказали, вызвали. Вот ждем полицию. Кто тут у нас? Общественная организация по защите прав потребителей Робин Гуд по городу Судан. Так, Сухгудин. представитель организации Робин Гуд и Константин. Ну и, соответственно, я Всем тоже. привет. Всем привет. Ожидаем. Угу. Так, это ну, Андрей наверное... Знай, пожалуйста, это... книгу жалоб, наверное, сюда положи. Чтобы книгу это... жалоб? Да. А? Давайте я сейчас переведем. Так, да, На удивление насыщенный уголок. Правил торговли есть. И защиты потребителей. И что-то тут какая-то выписка из 147. Дебря 21 года. Ждем полицию. Ждем полицию будем разговаривать ну а вот ответ э, от администрации города стругут о том что я им задал вопрос если угрозы возникновения чс ну они соответственно уклонились от ответа это сам запрос об этом видео я уже снимал комсомольский проспект 19 девятнадцать адрес проспект Комсомольский девятнадцать кафешка Белла Чи. Чи. Чи. Чи. не понятно не выглядишь правила торговли отзывов и предложений Чиглинцева вот Белла Чиглинцева Чинзан. Простой комсомольский 19. Вот такой же... Это написали уже текст. Что пришли, нам отказали. Не соответствует ГОСТУ. В общем, в книгу жалобы и предложения уже поставили. отзыв. Ждем полицию. Вид тут, конечно, шикарный из кафешки. Так, что народ пишет? Так, так, так. Один маску и ешь маски. Сарказм, троллинг администрации. Ну, типа того, да. Так, что тут еще народ пишет? Здравствуйте, мы меняли форму 1П, заполняли правильно ли по каким документам жили. Ой, это сейчас это не тема прямого эфира потом. Печать липовая. Ну, не липовая, а губернаторская. Так, должность... Должна быть расшифровка фио полностью без сокращений дата подписи. Печать должна быть мастичная. Мастичная печать должна быть мокрая. Обязательно это соответствует размер 50 мм. Должна быть, собственно, ручная, написанная фамилия. Это и есть подпись согласно ГК-19. Это мы не наблюдаем. Вообще никакой даже закапечки нет. Никакие коды не имеют законодательной базы. Согласен. Так, если это КП документа должна быть заверена в соответствии с ГОСТом. Совершенно верно. Я об этом говорил. Так, ждем заявления на кафешку по 136-й ВК 136 это что? Не помнишь? 136К. А, дискриминация. Ну да, да. Тут, а тут все, и превышение должностной полномочий, и 14.8К, нарушение прав потребителей. И само правство. Здравий народ, с вами есть Краснодарского края. Всем привет. Как бы эту кафешку перестанут ходить люди, так они сами задумаются и побегут искать выход. Ну, что я скажу. Они, я так понял, согласны со всеми этими рисками, что чем меньше клиентов, тем беда, тем лучше. Продолжаем эфир. Так, здравия всем, согласна. Все так, а кафешка акцептовала это постановление. Они подписи ее поставили. Нет, я просил заведующую заверить данную, данную бумажку собственноручную, то есть просто это взять на себя ответственность, заверить. Но они что-то не захотели, отказались. дело в том, что даже по этому постановлению, вот я говорю, я хочу это, заказать, сделать заказ на вынос. Они говорят, ну, без проблем, для этого вам этот купу код этот не нужен. Я говорю, хорошо. Все, это. Я говорю, я, мне нужно подумать определиться. Тут же подходят и говорят, если вы через три минуты не уйдете, мы на вас вызовем полицию. Ну вот, вызвали. Что делать? Ну, ну думал я три минуты и что? что? я не могу права, не имею права подумать три минуты, чем мне выбрать? А? Это же не запрещено никаким законом, думать, что тебе нужно купить, правильно? Так возьмите по помарочки сразу. Давай. Так, основное, кто отменил врачебную личную тайну, надо ä, понимать, что лица не имеет права на личную тайну. Ну да, я тоже говорю, нарушение врачебной тайны закон 152 кз персональных данных ну то, то есть на полное повлекательство да? всех законов где последнюю за подписываешь там где 3 или 4 подписываешь а а, правый нижний угол закрываешь да да да вот тут просто вот. именно да и имени. Да, вот так. вот Как правило, вот сюда вот надо В смысле не надо? Он там будет, там, ну. Можешь сюда приклеить. Ну, он последний урок. Антон, добрый день, добрый. Насильно никто не поймет. День без права. Лучше бы с нами, разумными живьями. А Гоплина, это их плем. Непонятно, о чем вы говорите. Так, надо на такие организации вешать клемму. Тут унижают каждого клиента. Ну, их же законам отражают, что можно сказать, рушит там э, протокол. Во-вторых, э, то, что... У них даже доверенность да, есть от юг. Да. Нет, не показали да, ничего. Да. То есть непонятно, по кто стоит. С нами разговаривали. Если сделка совершена под нет. Судьба дядя тебе... Видишь, тут же видишь много разных вариантов. Ну Ну да. Сейчас попробуем, вот если полиция приедет, пускай покажет. Есть кто пишет из оборота да. на меня там, и так далее. Но он тоже пишет. Так, неугомонный, похоже, что так как здесь, как передняя часть головы. чего надо кукупали у полицаев и у сотрудника спросить с прививками. Ну, надо да. было у них спросить, да. Ну, вот Народ говорит, надо у них тоже спросить. Есть у них уходы с паспортами? Да, у них там Иначе, на грязь. Сбер доставят без наценки, а они останутся без работы. Ну да. А это же все уже, как перехват бизнеса произошел. То есть, кто успел на доставку идти? в выгоде. Так, наклейку именно дверь лучше обойти эту сторону от организации. Да, что наклейку? Чё вы... Наклейка это распространение, это несанкционированные, как там, еще могут статью административную расклейка этих объявлений пришить. Не надо хулиганить. Так, а и паспорта будет приедают своей. Ну да. Зуб за зуб, глаз за глаз, как говорится. Так, так, так. Губернатор без губернии, беспредел творит. Ну, да. Нету такой должности губернатор Фантомасийского автономного округа. Есть глава администрации, согласно выписке игры Так, надо МСУ собирать и отменять все постановы губернатора. Самим надо управлять на своей земле. Ну, так надо, вот и управляем. Так, что, эфир тогда завершая? Ждем, пока это полиция приедет. Ну, да. Конечно. Так, народ, эфир пока завершая. не знаю, сколько у нас полиция может ехать, она может вообще не приехать. Практика, ну, моя практика показывает. Хотя, сейчас я вам покажу. Отдел полиции вон здание находится. Вот это. Отдел полиции номер три. Я не знаю, они могут и вообще не приехать. моя практика показывает, мои последние вызовы. Наверное, штук 10. Ну, либо Тут вообще не приезжают, либо он там на следующий день. Так, ну если что, выйду в прямой эфир, ведем видеопротокол. Здесь я, Дмитрий и Константин. Так, нет, пока отключаюсь, потом еще выйду. Слушай, ну ролик вообще двигает. За 3 часа ну, короче, 500 ты сейчас, ты фурор больше произведешь не тем, что ты сходил на почту и качнул ее. Это уже многие делали. Ты фурор произведешь тем, что. Я все обосновано. Нет. Что в городе Сургут, кроме меня, кто-то ходит и снимает. Это тоже фактор. Очень многие сейчас удивятся, и очень много вот этого просмотров это именно вот власть держащаяся. Налоговая, полиция, администрация. Просто... Они просто сейчас в шоке сидят и смотрят, и думают, ни хрена себе второй, второй этот появился. Правозащитник. Понимаешь? На, на всю Тюменскую область нету таких. Нет, в этом, где там, в Нижневартовске есть еще одна женщина, это, это, тоже журналист качает. Очень хорошо. А больше я не слышал. Это а? с ноябрьская. Ну, в основном. Согласитесь, красиво я там все разложу. Вообще да? замечательно. Что тоже... супер? Ну, единственное, кажется, что съемки не очень, а так вот замечательно. Да. Полицейских присаживайтесь. <сؤال> Если <сؤال> что, готовьтесь включиться. Я в прямой эфир буду выходить. Я уже выходил, я покажу их Я им показал этот куркор. А код <русский>, Да, они, короче, а не станут. Да. Они <Да>. <Нет>, это. Владимир, я, Владимир люди, говорят, это не то. <сör> <сör> <сör> что они хотят? Я говорю, так вы почитайте, там все написано. Нет, ну у нас правильно. <pues, там>. Ну что? Шу. Шу. Шу. Шу. Шу. Шу. А во сколько они полицию вызвали? Незисек? У нас 23. Ну, уже тут полтора часа. Ну, они ничего не Они же меня знают. А что они сказали? Ну, девушки-то наверняка сообщили, какой-то пришел двое бородатых с длинными волосами, похож на священник, на батюшку. Ну да. Все, Иисус пришел, все. Я же тебе говорю, полиция на мои вызовы вообще никак не реагирует. Можем сами вызвать. Да нет, почему наружу? Ну я о том же, сидим спокойно, да, и все. Все с бородами. Не, ну а как-то немножко и Борода это сила. Да зачем? Надо... Не надо никого кошмар. Конечно. Не, ну давай дождемся уже. А что ждать, полтора часа уже прошло. Это потора часа. Давайте вызовем, позвонить. Мы тут Мы полтора часа уже. Мы ну, не С момента а вызова 40 будет? минут прошло. Ну вот, час назад полицию вызвали. Час назад уже. Они а факт, что не звонили. По сечению. Да как час прошел, смысл ждать. Пошли. Ну что сидеть, смысл ждать. Ну, вот видите, полиция не едет, час прошел. Ну, ну это же не однозначно. Совершенно ну, мы верно. Мы тоже не можем долго ждать. Девчонки, вот я вам говорю, если не носите что-то, то носите свое. Мое а, стирается. Ну, ну за бесконечности же не можете стирать. Мы рекомендуем одноразовые мать. Спасибо большое. Благодарствую. Всего хорошего. А, дайте мне еще вот, сердечко на вынос. Я же хотел купить, вот я сейчас подумал, пришел здесь. Значит, определились Да. Ну что, раз полиция не едет. Ну, Написано по номер телефона? Ничего нет. Быть, Наличка не есть. Пенсионные. Не надо ничего. А что заблокнул желание? Это для желаний гостей. Ага. Вот так я вам сейчас вот это напишу что-нибудь. Я вам только пожелания написал, девчонки. Хорошо, мы прочитали обязательно. До свидания. Благодарствую. Все хорошо. что Чуть не видно полицейских. Мне кажется, она не выпала. Ну, постеснялась. Мне ну. они все показали. И паспорт, и QR-код. А, значит, потом вторая еще. Он пара. при мне паспорт есть. открытый свой держал. Я мог срисовать это все. Понимаешь, что, что делаешь? Ставишь видеокамеру сверху высокого разрешения. У них есть. Кажется, ну, и все, и срисовываешь все паспортные данные. Вон народ жалуется в это. по Практика пошла. 5-6 микрозаймов, короче, это. У людей с карточек списывают деньги. Они пытаются выяснить, почему. Оказывается, на них были оформлены микрозаймы. Вот. По 5-6 штук. Причем в других городах. И, короче, все И хрен что И в суды подают, короче. Однак пишет, говорит, я 4 года бил и выиграл. Выиграла? Да. Четыре ну, года. года потратил. Вот что делает. Потом еще эти микрозаймы, потом они не за четыре года, там они десять раз поменяются. Ну, так, так они этих, регистрируют их на это, на бомжей каких-то и все.